Привет, друзья! Продолжаю отвечать на ваши вопросы в комментариях. Поехали! Угу. Произошла ошибка. Замечательно. Итак. Ага. На сегодняшний день звезда по имени Солнце. Прошу любить и жаловать. Забыл написать только номер урока. Ладно, исправлю сегодня. Спасибо всем. О, класс из Бразилии. Спасибо. А, gracias. Gracias. Или gracias. как Или графиас. Как-то правильно. Спасибо. Внимание must be banned from the proletary world почему ну ладно может помнишь или ночной трости или сольного проекта ступина Песту по ступа часть жизни прожива в орле а, ступина ну пишите конкретно лучше песню потому что я не всех знаю добрый день а можно ли на балаке сотворить вальс фрау Заурих, вальс для габи и 17 мгновений весны Вальс для Габи, давайте посмотрим. Сейчас, если нотки есть, то вполне. наверняка я даже его э, знаю. Ну, услышал может быть. Фильм-то известный. Вот вальс for Габи. О, что-то тут нот нету. А вот фрау Джули. <плёк> Ну, а где тема-то? Где тема? Вот это, наверное, отсюда тема начинается. Раз, два, три. Ми, ми, ми, два, три, раз. Два, три, раз. Два, два, три. Ля, фас, соль. Нет, не слышал. Давайте я послушаю, чтобы потом если надо будет если кому понравился или вообще 17 мгновений я делал разбор песни известные а. да вот так что есть у меня на канале я прошу посмотреть шикарно поет спасибо да вот мы с Дашей сделали старый клен для ее бабушки в общем-то, очень радует, что многим понравилось. Будем еще что-то делать. Так, Чардаша Монти. А, Чардаш Монти, ну, я играю в седьмой год. Дедушка очень... Ну, если а, мисс Strawberry, если вы играете уже седьмой год, то наверняка вы знаете нотки. А если вы знаете нотки, то можете скачать у меня на сайте а, Чардаш Монти и сыграть, потому что там рассказывать очень долго, проще взять и сыграть. Тем более так все сложно спасибо вот вот как раз кто-то из крыма привет передает М -м, Оглушительное баня спасибо да вот я уже душевно классная песня для спасибо Душевенько, спасибо так э, спасибо. приходите в мой дом ну это известная песня конечно <с apr Carbon>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 Все что-то. Ой, что это? Приходи. Так. Э, что-то не то. Наверное, да, правильно. а это для для ам 6 ну в общем пишите если хотите сделаю вот и честно признаюсь даже такую попсятину мы играли в несинском оркестре а да пару раз и кстати студенты подняли бунт сказали что извините мы в стена гнезенки такой играть не будем ну я отчасти согласен потому что ну нужно тоже знать где и когда исполнять да? спасибо большое да ладно <связь>, связь с космосом но я видите без фоль... сегодня без фалгированной шапочки сижу поэтому да сегодня хорошая связь с космосом во благо инициативы, спасибо. Такая мощная, спасибо. Так, интересно, чья песня? Не слышала. Так, наше лето. Но ну, это как его зовут? Стрикала, по да. Если я не ошибаюсь, конечно. Ну вот Настя захотела, говорит, давай сделаем. Я говорю, «Ну, давай. Спасибо, Серега, мне больше нравится. Вы мне тоже больше нравитесь с такими комментариями, спасибо. Ого, сколько. Да, спасибо большое. Так, это не напрально лицо, пальцы на гриф очень нужны. до половина полкащемая. Ну правильно, конечно. Ну аудио просто видите я же музыкант для меня как бы аудио да формат я ничего зря покупал микрофоны и все это учился писать песни и прочее я мне очень нравится именно в аудио формате не обязательно смотреть на меня правильно можно наушники просто воткнуть и послушать так что переходите в телеграм там я периодически выкладываю можете разбор разваливая нами она статус кво можете исполнить двадцать первым просто нет 21 марта день рождения разб... О, oh. понятно. Уже опоздал. С днем рождения, сегодня уже какое то второе. Так, ноты. на Да? Так. Что там? Эй, давай Не удалось, понятно, глюки. Так. Что? Что? там у нас? Так-так-так. Это нота ре. Реминор. Ре минор А вот он. Не знаю. Какой-то такой странный аккорд ля золь. Неправильно, ноты просто кто-то написал. Ерунду иногда. Так что если встречаете ноты в интернете, даже у меня, да, если приобретаете, вы проверяете. Могут быть опечатки. Пишите, если находите опечатки. Вот. да можно разобрать В принципе тут ничего такого сложного нету тем более песня известный хит да минорный мажор покажите если возможно минорный во всех тональностях серьезно ну во-первых принцип простой мажорный аккорд давайте с минорного начнем. вот минорный аккорд и плюс один и все вот они пошли то есть ми и м и пошли по полтона. ФМ, ФДСМ, -м, Да, ГМ, ГДСМ, АМ и так далее. Мажорный аккорд. То же самое. И по полтонам. Вот они все мажорные. Есть другой вариант. Такой, такой, такой. Все эти аккорды у меня есть где. Что мы зря делали с целой командой эту самую книжку. Книжка есть. Вперед скачивайте. Все аккорды найдете. Ссылка на мой сайт. На, мой, на моем сайте в нотах. А, ну сейчас по-новому немножко сделано Заходите в нодный архив Или заходите в балалавку Лавку, да? вот. И там есть сборники в Один из сборников, он бесплатный Скачивайте его Это схемы аккордов игры на балалайке Все, я не имею права э, коллективную работу продавать за деньги Поэтому э, мы сделали это для всеобщего пользования И скачивайте Он уже очень много раз скачен Я же вижу счетчик Там уже около 3000 или 4000 скачиваний так, спасибо большое, Нина Бубенова, Буб, или Бубинова. Так, спасибо, спасибо, слишком быстро. А что быстро? Ну, да, and Final Countdown. Во-первых, песня-то все равно немедленная. Где комментарии 10? Я знаю, что было. Комментарии 10 в этом в телеграме можете найти. Да, лучше солнца золотого мне тоже нравится. Классная штука. Можно я уеду в Комарова? Ты неси меня река. Ты неси меня река, я готовлю, да, к разбору. Просто по секрету скажу, все никак не, не доделаю. Ноты. Я уеду в Комарова. Ноты. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас. Да, получается, я на недельку. что такое. Скорее всего так, а не так. Как-то странно тоже. И на неделику. русская народная реги. интересно, хорошо, тоже можно сделать, видите, ты не меня реком уже пробовали, да? так, три точки это классно, но одна точка за занятым ми... мизи пузищ. что есть, если... так приходится держать с использованием коврик, коврик, да, коврик хорошая вещь, в хозяйственном магазине коврик антискользящий, Вили Токарев, небоскребы небоскребы то Вили Токарев, ну давайте посмотрим Небоскребы, токарев ноты, картинки. Значит, ноты. Вот. Так, токарев небоскайскрепер. Да, скайскрепер. Что это у нас? Соль мажор. Так, что ли? До. А, до ре. Получается вот так. Надо послушать. Без понятия, что за песня вообще. Не знаю, не слышал ни разу. Так, давайте любимый город или еще Марка Бернесса. Там шикарные у него песни, конечно же. Вот. и Любимый город, да. Надо разобрать. Типа строили, как у Примаэльта секунды и пошли от. Да. Ну да. Странно было бы согласен. Мурка пасть Так, Шалов и тут Тарантелла, очень нужен. Посмотрите на моем сайте в Нодном архиве, там так и есть. Заходите на сайт, сверху написано Нодный архив, туда клац и на Ше, на фамилию Ше да на точку фу на точку, на букву Ше, фамилия Шалов, и тут Тарантелла. Если найдете, пожалуйста, если не найдете, ну извините. Так, все всех ваших, всегда для души. Спасибо. Очень сильно хотел бы вас снять видео с разной мелодии с мультсериала Жихарка. Буду вам признатель. Пришлите, пожалуйста, мне ссылку, Максим, что именно. Какую песню? дайте загадку, чем я ловуш попкорн пользуюсь. <laughs> Гершон Кингсли, да. Кстати, в одних нотах опечатка или переводили, неправильно перевели фамилию. Написали не Кингсли, а я Видимо, какая-то была там ошибка. И буква Т стерлась. И вот, в общем. Так, в общем, я попробовал на гитаре 20 по этим танным место Лучше нет. Квинты делать а одиночным нотам играть. У нас будет сильнее, да. Как бы не было зимы. Ну, вообще, по табам можно на гитаре сыграть. Первые две струны. Отлично, спасибо. Красная армия всех сильнее. О, красная армия всех сильнее. Ну, давайте посмотрим. Ноты наверняка есть, потому что, когда нот нет, вот это подбирать на слух. Особенно неизвестную мне песню. Ну, это ладно, это еще известно. Так, что тут? неудобная тональность так ну или так что можно так даже сыграть и соль стиле марша сделать, правильно? И будет все отлично. У нас советская вообще такая тематика очень хорошо, да? Заходит Зинчук отдыхает. Ну ладно, спасибо, кстати, ему за ту самую минусовку. А это стоп, это без или с минусовкой? Не помню, в общем. мне мне Так, ты слушал записки? Не, слушала, спасибо. Ну, друзья, по поводу Агинского, Полонез, во-первых, Агинского это сама музыка по себе, да? не надо ничего объяснять, плюс, э, гитара же играет просто Играют он, зенчу, допустим, у него э, эффект, примочка, да, и музыка звучит А нам приходится Ну хотя можно Кстати, хорошо звучит и на вибрато, надо попробовать Вторую часть, думаю, так, Пираты Карибского моря, вторая часть а что там там целиком я все разобрал, Нет. Давайте проверим. Давай, э, кто бросился разучивать эту композицию? Ох. Через несколько дней, как вы узнаете, кто сколько людей ее разучивало и сколько у меня учеников разучивало, можете посмотреть сторис. Так, седьмой город обязательно выучу. Да, да, спасибо. Вперед и скачивайте минусовку, лежит в интернете. Консервии посмотрели ваши инструменты паузы. Например, отпуска, просто перерывы, комментировали. Ну, конечно, бывают паузы. Как это сказывается, на тех Какая техника? Вы о чем? Когда я занимался вообще? Да, обязательно нужны паузы. Вот спрашивают, нужны ли паузы с целью отдохнуть? Обязательно нужны. Конечно, в любом деле, периодически нужен такой перерыв, чтобы с новыми силами в бой какую-то новую идею это всегда нужно обязательно вот а по поводу техники ну конечно если там неделю не позанимался до пару дней даже если не проиграешь не посидишь уже проседает очень сильная техника особенно перед концертом надо да, когда позаниматься вот там лучше паузы не делать а прямо перед концертом заниматься стабильно регулярно так спасибо бд просто просим гайд гайд на здорово на баки получается неужели 9 дней уже прошло я все еще не сделал комментарий так зерна кукурузы золотые зерна кукурузы да правильно или воздушная кукуруза идет еще круг это... есть группа в которой все твои ролики на случай если youtube закроют хороший вопрос ну вообще контакт да, группа контакте уроки игры на балайки большое установить движение правой руки ну <смех> если да если 60 кадров в секунду Ага, вот все я, вот это я помню золушку ну если 60 кадров в секунду то в принципе рука ну руку можно разглядеть там замедляешь и все так ну все спасибо за внимание спасибо за внимание ждите новых видео вот ставьте лайки балаки вот переходите в телеграм. вот и пишите свои комментарии вопросы все пока